Подведены итоги конкурса таланта грации и артистического мастерства «Краса студенчества Республики Татарстан». Из более чем 200 участниц в финал вышли 10 девушек. О том, кто стал победительницей, смотрите в нашем следующем сюжете. Самые красивые и талантливые девушки Татарстана собрались на одной сцене, чтобы завоевать корону и титул красы студенчества. Традиционные дефиле, визитка, творческий номер и интеллектуальный блок. Участницы демонстрируют таланты в самых разных областях. По итогам конкурса обладательницей титула стала студентка Института управления экономики и финансов Казанского университета Лейсан Тагирова. В творческом номере она проявила таланты в рисовании, написала автопортрет. Я... Yeah. Рисовала, соответственно, у меня еще параллельно играла музыка, я как-то пыталась провести параллель между музыкой и изобразительным искусством, то есть э, ассоциировала цвета, допустим, красный ассоциируется с скрипкой, там синий с барабаном и тому подобное. Вот И в итоге звучала полная композиция музыкальная, и я показала свою работу, которую нарисовала в течение вот двух с половиной минут. К слову, ранее Лисанта Гирова получила титул «Первый вице-мисс» в конкурсе «Мисс КФУ-2020». Очень классный конкурс, на самом деле, я там получила такой колоссальный опыт, такой пласт знаний в плане дифиле, поведения на сцене, вот. и вот я считаю, что это прям основная школа, и она помогла мне очень вот в этом конкурсе. Среди десяти финалистов красы студенчества отметились и другие представительницы Казанского университета. Выпускница Института международных отношений Юлия Алешина, ставшая второй вице-мисс. А также Рамиля Галиудинова, студентка химического института имени Бутлерова, которая завоевала титул мисс-оригинальность. Диана Шеленкова, Фарид Захитуглы, Универньюс.